О том, что иранский автобизнес хочет сотрудничать с российским, мы говорили не раз. Но сроки и формат такого сотрудничества остаются неясными. В начале февраля российский посол Алексей Дедов заявил, что до конца марта Иран Ходро намерен ввести около двух тысяч автомобилей. Помимо этого, еще один государственный концерн «Сайпа» собирается поставить порядка 20 тысяч машин. Одновременно посол уточнил, что начало продаж тормозят только вопросы сертификаций. В ответ Минпромторг заявляет, что ввоз иранских машин на территорию России невозможен. Дескать, на сегодняшний день они не сертифицированы. Притом чиновники даже не получали запросов на эту процедуру. Но это Россия. А ведь иранцы могут запросто зайти через соседнюю Белоруссию. Это законная схема. Так были сертифицированы даже москвичи. Похоже, что этим путем пойдет и Сайпа. Белорусская фирма Lucky Currency недавно стала дистрибьютором марки. Сейчас идет сертификация техники, а продажи должны стартовать через три месяца. У нас есть наши автомобили, собственные автомобили, которые, я думаю, что скоро появятся, появятся в России. Это я говорю скоро, это самое в ближайшее время. Я думаю, что до июня будет автомобиль иранский в России. А что технологии? В Иране локализованы антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности, нейтрализаторы, аппаратура впрыска и блоки управления двигателем. Как уверяет господин Мослем, российская страна интересуется поставками сидений и средств пассивной безопасности. Я знаю, что АвтоВАЗ купит от нас подушки безопасности и сидений, и ремень. Это то, что я знаю. В свою очередь, «АвтоВАЗ» может помочь Ирану. Концерн «Сайпа» никак не может возродить производство модели «Сайпа PAR Standard 90», то есть «Логанов» первого поколения, потому что для них нет двигателей. А в «Тольятти» такие моторы найдутся. Их прежде собирал цех под номером 15-3, Drop при том блоки цилиндров, головки блоков и коленвалы были отечественного производства. И эта сделка, похоже, состоится. Покупка блек двигателей из автоваз были такого переговора. Сейчас тоже они еще продолжаются. Кроме этого, еще рассматривается сборные линии для автомобилей, которые производит сайпа в России. Где могли бы собираться автомобили сайпа, пока не ясно. Известно, что иранцы вели переговоры с особой экономической зоной Алабуга, но не более того. Естественно, не исключен вариант и прямых поставок из Ирана.